Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Макивара. И сегодня у нас будет испытание экшен героев, так что усаживайся поудобнее, будет длинный видеоролик. Я редко выкладываю такие, поэтому будет и мне кажется интересно. И в чем суть этого видео? Я хочу сыграть в экшен испытание на экшен бравлере То есть это, естественно, всем, мне кажется, пришло в голову Эль Прима. Это рукопашный боец, который, мне кажется... Очень, очень популярный. И он прям, мне кажется, жару даст в этом испытании. Тем более, я буду играть с рандомами. Будет весело, вот. Как они будут стоять там. Или за них боты играть. Не знаю, что получится. Вот. Напомню, что сейчас на первой карте действует буст на э, быструю, быстрое пополнение супера. Значит, супер будет ульта копиться в два раза больше. Или даже быстрее. И еще плюс мой... Гирс а, эпический, который позволяет на 10% или 15% быстрее супер накапливать. Это вообще супер, и я не знаю, что из этого получится. Вот. Так что смотрите внимательно. Ну, и, соответственно, соответственно хочу попросить тебя поставить лайкосик. Потому что... Потому что это сложно было на самом-то деле. Но э, результат меня пока что устраивает. Все, хватит болтать. Давайте играть. Чуть не повезло. Счет 5-6, кстати говоря. Так. В принципе, в принципе, неплохо получается. Да, неплохо получается. Мы проиграли первую каточку. И надо вторую выиграть процентов, Потому что здесь барли, мне кажется, я контролю. Ой, блин. Мискликнул. Зараза. Ч ж не везуха? уже счет. Один-два. Что-то мы плохо идем. ПМ сливается. Просто даже не мансит. Но мне сложно подобраться к ним. Это все метатели. Ой, все дальники. Найс. Хотя бы Барли забрал, но все равно счет ужасный. Счет пока что вообще не устраивает меня. Я только иду на размен. Пам умирает. Этот тоже умирает. Так, минус двое. Почти Барли забрал, наверное, получается. Не, мне кажется, здесь уже бесполезно что-либо делать. Что-то с тиммейтами не повезло, мне кажется. Или я просто какую-то ерунду выбрал. Не знаю. Так, ну ладно, поражение поражение. Давайте следующую каточку. Джанет, Бо и Брок. Интересненько. Вот здесь... Вот здесь вот очень хорошо сыграл Газ. Прям дает мне ульту свою. Это вообще супер. Блин, я тут, конечно, умираю. Не, ну слушайте, 4-1. Мне кажется, команда хорошая попалась. Рандомы. Вот особенно Газ прям ульту кидает. Красавчик. Так, залетаю на брок, залетаю на Бо. Вообще всех уничтожаем. И последний кил. Найс. Блин, это очень быстрая каточка оказалась. Итак, у нас противников Барли. И два метателя Барли, Гром и Сквик. Интересно, что они могут сделать Я просто из всех их сейчас Поперемещу Как их назвать не знаю. И полетели сразу же на Грома Обалдеть, ульта быстро копится Кстати, я поставил еще гирс На Хил Чтобы быстрее хилилась Залетели на троих просто. Смотри, чё, чё, чё делаю вообще? Разнос полный. Полетели еще. Минус Барли. И минус Куик. Квик. Эта катка просто, просто бомбическая. Я всех раздолбал своими кулаками. С ума сойти. Итак, против нас Макс, Ева и Бель. Слушайте, пик очень сложный, тем более, мне кажется, они постарались и что-то придумали, действительно. Будет сложно довольно-таки. Тут так, минус Беа, хорошо. Ай, чертик по мне попал. Минус Ева. Ой, здесь я вообще лоханулся, я чуть... Забатился на Макс. Вот. Так-то да. Не, ну слушайте, рандомы неплохие сейчас попались. Палки-палки. Что-то меня Макс второй раз подряд убивает. Мне это не нравится. Что, полетели? Минус Б. Видели, Ева просто на минку сразу же а, Тика. Можно копить ульту. Блин, Тик, мог бы ты отойти? Ну ладно. Бум! Главное добить, главное добить. Найс. О, минус 2 сразу же. Хорошо, 7, сч... 7 счет. Ай, больно. Мне кажется, я умер, да. Не, ну слушайте, неплохо с... идем. Очень даже хорошо. Ну и съевку. Ай, зараза. Вот когда я вот просто перекидываю апперкотом своим, меня могут спокойно дамажить. Из-то я поебаю. И снова летим. Я... Сколько вообще за видео я уже сделал? За эту катку прыжков еще много очень. Сюльта копится просто за секунду. В прошлой катке вообще там подряд штук 5 было. Ну и все, это изи. Найс. Nice. Так, прима Дэрил и Тик. Это уже вторая карта. Здесь буст а, на скорость. Быстрее перемещаемся ходим сразу повоему ультую здесь правда ульта немножко дольше копится и это немножко неприятно Я не успел мне кажется зашили бот играет Что, что что получилось Я не знаю Просто хотелось на Тика залететь А в итоге на Дэрила Нажимал Автоатакой Так, минус Дэрил Минус Тик 6, 7, 4 Нормально даже, даже даже Шелли рандом убивает по двоим сразу же Ничего себе Что они делают Еще минус Дэрил С ума сойти Что я творю все, 10-5, вообще быстро закончилась эта каточка. не думал, что так получится. Так, против нас Эдгар, Пенни и Кольт. Ну что ж, давайте посмотрим. Блин, я против Пенни. Не буду сильно лезть на рожон, наверное. У нее там есть бочка вот эта. Он ее вообще не ставит. Странная какая-то. Ой. хорошо телепортик вот я из засады отчета кольт лагает Надо добить его бежит за своей мечтой погнали Опа. Так просто Чё-то Кольт лагал, быстренько забрали эту победку Ну чё, следующая карта А, нет, это еще Та же самая карта ещё Следующая карточка Против нас Роза, Эль Прим и Макс Интересный ми микс Снова Макс лагает Чё сегодня гаджет? Прикольненький Минус Ой, хорошо, минус роза. мне мало хп остается. Надо подхилиться. Ой, как, с... <laughs> как хорошо играет мой рандомы. Это же просто сумасость. Повезло же ведь. Ой, на, еще и маг забираю со собой. Хорошо, минус роза. Сразу ультую по двоим. Макс вовремя ушла. Хороший гаджет. Хорошо, минус роза, найс. 8-7 счет, мы очень прям ровно идем. Впритык, можем проиграть даже. Минус альприма. И минус роза, да, все. Фух. Было опасненько. так следующая карточка против нас дэрил я что то не заметил дэрил рикошет и 8 быстро резко подошел и ему. как же как же мне повезло сейчас Вот это здесь было вообще неожиданно. Супер тактика от 8-бита. Телепортнулся ко мне и быстренько забрал. Полетели на этого рикошета, что-то он обнаглел. Совсем. Надо сваливать. Что-то Дэрил залагал. Найс минус двое. сту как-то странно играет гаджет прормал и все почти ультану можно было бы добрать Ну думаю они заберут или мне придется забрать хил. последний не они забрали быстрее мани читер. Так, следующая каточка у нас Тик, Вольт И тоже самое, также Рика Это достаточно сложный пик, потому что Я вообще здесь практически ничего не смогу сделать Тут вся надежда на моих тиммейтов Карта раскрытая Поэтому вообще сложно будет Нет, слушайте, нормально? Вальта забрал, кое-как. Они все вообще на базе стоят, почему-то. Почему они нас боятся? Нормальный минус. Ой, первый килл, кстати, они сделали И то э, благодаря рикошету там случайно просто ультанул в меня Обладать, мы хорошо держимся И минус вольт Все, вообще странная катака Дизлайки показывают Ничего себе, Брок И Карл со мной Против меня Брок Бо и Леончик Интересно Я не знаю даже, как копить ульту мне. Все дальники, прям абсолютно. Вы хорош. Забирает Карл Боль... Прока. Как? Как я не добил? Ужас. Найс. Карл забирает. Бо. Мне кажется, это команда. Они прям слаженно играют. Хорошо, я брока выкинул к нам. Плюс еще один килл. 4-2. Счет. И не хочется проигрывать такой команде, Конечно. Ёлки-палки. Чё с этим Лиончиком не так? Не могу его убить никак. Капец, я мискликнул. Я просто ум умер два раза подряд, глупо. Опец, просто за секунду все мои 8 тысяч умирают. Даже 10. Блин, я, я его кое-как убил. Как это вообще возможно? Я засевлю, я засевлю. Отходите, хильтесь. Блин, я сейчас сам умру. И он не дает хилиться. На 7-9. Нет. Карл умер. Капец. Последняя попытка у нас остается. Со мной Джанет и Брок. А против нас тоже Брок и Джанет. Но только с, с, с, с, с Вороном. Сложно. Капец. Просто за секунду все мои хпшки улетают. Я даже не понял. Чё-то наглеет у ворон. Надо было его... Надо использовать было гаджет на нем. Так, Брок, добей. Хорош. <laughs> Посмертно его добил. И минус джанетка. Как она убила меня? Я же... Я же только приземлился на неё. Брук вообще не понимает, куда идет. Круто. Так мне бы подхилиться. ⁇ -мо ⁇ что за бред. Как его не достал. Счет 3-8. Мне кажется, здесь бесполезно что-то делать. Я вообще никого не убил, вроде бы. Кроме Джанетки. Да. Это ГГ. Ну, ребятки, вот такой вот видос получился. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока. Докупать я не стал.